Продолжаем. Вчера закончили на том, что вы сами все видели, да, то, что мы закончили неважно, да, предыдущую серию, а неважно в том плане, что мы играем игру, в игру вообще первый раз, да, то есть первый раз не знакомимся и многого не знаем, что надо, как делать правильно, вот. А потому по незнанию, ребятки, ну вы сами все видели, да, в прошлой серии, что произошло с нами. И сегодня мы будем более аккуратными, более осторожными и продолжаем, ребят, проходить эту замечательную игрушечку под названием Ancestors The Humankind Odyssey. Так она называется, да, то есть мы, в общем, играем, значит, на заре эволюционного развития человечества примерно 10 миллионов лет назад. И нам необходимо эволюционировать, да, то есть развиваться каждый день... Пробовать что-то новое, да, и вот сейчас мы пытаемся вот этой маленькой обезьянкой а, выбраться из этого темного леса, да, куда мы попали волей судьбы, так как нашего а, папку прибила большая птица, да, а, второй, второй наш арангутанк скончался, упав с большого дерева, да, то есть оставив нас снова одних, да, то есть маленьких, безза... маленьких и беззащитных, и мы, ребятки, будем пробовать теперь... Выживать а, по новой, да То есть в этой замечательной игре Игрушечка очень сильно мне зашла, друзья Поэтому я продолжаю в нее играть Очень уж она мне понравилась Своим необычным выживанием, друзья Такого выживания я еще а, не встречал а, Как, ребятки, вам нравится Игрушечка или нет, пишите, пожалуйста Свои мысли по данному поводу Ну что ж Давайте все-таки осмотримся, да И, и поймем, что нам необходимо Сейчас делать Нам необходимо выбраться, друзья да, то есть нам необходимо использовать свои органы чувств, это вот у нас интеллект, да, то есть мы уже с этим ознакомились в прошлом видео, да, то есть кто, ребята, не в курсе, как я провел свою прошлую серию, да, по этой игре, пожалуйста, посмотрите, достаточно необычно, да, и интересно получилось, просто-напросто а, закончилась она не очень-то хорошо, да, то есть в плане геймплея, а, но... Теперь я немножко поднабрался опыта, и я думаю, что мы сейчас сможем, ребятки, выжить. Так, ладненько, все, приступаем, ребят, к серьезным делам, то есть, хватит болтать. Нам нужно сейчас концентрироваться, да, то есть, и понимать, куда нам двигаться. Мест на самом деле очень много, да, то есть, у меня есть, смотрите, две пещеры, в которые можно укрыться. Пойдемте, для разнообразия укроемся вот в той, в дальней пещере. Да, то есть, в дальней пещере я еще не был. Попытаемся до нее добраться сейчас. И посмотрим, чем же отличается она от той, которая поближе. Да, то есть и можно также посмотреть и нам должны показать, где находится наш лагерь. А Он где-то недалеко от этого. Ага, вот он, кстати, наш лагерь, да, и та пещера, которую я выбрала, она будет ближайшей к нему. То есть выбираем пещерку, запоминаем, значит, на, зажатием на клавишу Е, кто играет, ребятки, на клавиатуре. Интеллект нам позволяет запомнить местоположение всех уже знакомых объектов. Так... Замечательно! Ну что ж, не отчаиваемся, да? Начинаем, ребятки, двигаться. Двигаемся в том направлении, направлении нашего укрытия интеллекта. Также помогает находить предметы, имеющие практическое применение, а также быстро представлять то, что уже вам знакомо. Да, друзья, в общем, это мы все уже проходили. И давайте-ка сейчас снова по тому же сценарию мы поступим. Спрятаться в убежище, нам предлагают. Давайте-ка вот здесь мы и заныкаемся, друзья. Хватит уже нам бояться, давайте спрячемся и подождем, когда придут взрослые и освободят нас. Очень, ребятки, нужно быть осторожным в своих действиях, ведь у нас с вами жизненный цикл каждого персонажа ограничен, да, то есть ограничивается он а, вот этим вот кружочком, который в центре экрана, да, то есть нужно за ним всегда следить, а зелененьким отображается, значит, наше выно, точнее, наш запас сил, точнее, за, наш запас энергии, да, а, дальше следом за зеленым кругом идет а, желтенький круг, да, который у нас... Служит выносливостью нашего персонажа Рывок и прыжок для отмены прыжка Отпустите, а затем, а затем и пробел То есть вот так вот То есть мы сначала делаем рывок вперед, а потом делаем прыжок Чтобы, например, отменить прыжок, да, делаем рывок вперед нажим, Зажали, если пробел, то отжимаем сначала кнопочку вперед И наш персонаж никуда не прыгает Так, ну что, ребятки, идем спасать нашего сородича Который попал в передрягу, да, который сейчас э, очень нуждается в нашей помощи он где-то там внизу, и я даже знаю, где он там внизу, да. Давайте, по-быстренькому сейчас все это сделаем, да. Органы чувств. Нажмите клуб, что за, задействует органы чувств, чтобы найти сорочище. Это я в курсе. Хвататься за листву, за листву мне предлагают. Я, в принципе, тоже в курсе, ребят, как хвататься за листву. А я уже на этом, можно сказать, почти что собаку съел в этой игре. Так, быстренько, значит, мы прискакали. Слышим, откуда доносятся звуки. Доносятся они у нас где-то отсюда. Да, давайте все-таки включим органы чувств. И вот по звуку, да, мы видим то в той стороне у нас находится персонаж наш. Осмотритесь с помощью мышки, чтобы найти звук, а затем выполните доступные ситуативные а, действия. Концентрироваться мы можем. Да, кстати... Концентрируясь на звуке, мы начинаем его лучше слышать. Да, ребятки, смотрите, то есть мы вот как только сконцентрировались, нам показало сразу же, что в этом убежище находится наш ребеночек. И у нас из-за этого вырос растущий нейрон, вырос нейрон, да, то есть органы чувств. Не надо, ребятки, забывать пользоваться нашими чувствами. Так, еще один нейрон. Давайте-ка все-таки мы сейчас посмотрим и спасем нашего малыша. Да, это первая наша очередная цель. Так, так, так, вот так вот, ребятки, мы умеем карабкаться тут по стенам, в общем, по всему, можно по скалам карабкаться, можно по деревьям карабкаться, ведь у нас все-таки игра от разработчиков Assassin's Creed, да, а уж эти ребята-то знают толка в паркуре. Так, как успокоить детеныша, Она предлагает зажать, значит, правую кнопку мыши и дождаться а, реакции. Так, никого ли тут у нас посторонних нет, давайте глянем, так, основываясь на свои органы чувства, лучше, конечно же, на а, звуковые какие-то моменты обратить внимание, так. Это мы еще не изучили. Так, давайте я уже маленького нашего успокоить, да? А как успокоить? Нажмите, а затем дождитесь реакции. Так, нажали. Давай же родной, не буянь тут. Все, уже опасность ушла. Так. Надо как-то по поаккуратнее успокаивать. Иначе наш малыш что-то начинает волноваться. Все, ребят, успокоили мы мелкого, да, это очень хорошо, нам надо, нам надо бороться за каждого члена нашей семьи, так как у нас в действительности, ну, надо бороться, ребят, за каждого члена, потому что нам нужно увеличивать наш род, добраться в поселение к своей стае. Так, ребятки, выдвигаемся к своей стае моментально здесь мы уже дело наделали, да. И по пути, ребят, пока мы будем двигаться, надо, ребятки, обращать внимание на все возможные вещи, которые находятся вокруг нас. Давайте посмотрим. Вот там вот что такое, например, вот в той стороне. Давайте смотрим и видим, что у нас это заблокировано, да. То есть вопросик этому мы значит еще ничего не изучили. Подходим к этому всему делу, да. Хватаемся лапы своей волосатой и смотрим, ребятки, двигательная функция развита, да. То есть нам необходимо, ребята, смотреть то, что мы взяли, нажав на букву Q и зажав ее, держа, мы начинаем осматривать предмет. Вот так вот, ребятки, да, то есть наша, наша значит, обезьяноча вот так это все дело осматривает, облизывает, и он понимает, что это у нас Стангирия шерстистая, да, то есть определенные названия дает этому растению, да, и тем самым начинает потихонечку прокачать свои органы чувств. Так, ну что ж, посмотрим, ребятки, что здесь еще есть, да, давайте глянем. А, давайте сначала обратимся к интеллекту и посмотрим, что же вот это такое под вопросиком. Я прям очень хочу это исследовать. Давайте-ка уже глянем, что это за кустик такой интересный. Раз. Так, что это за палочка такая? Давайте-ка глянем, наш обезьяны сейчас сделает глубокую аналитику всей этой палочки сучковатой и даст ей название. Новый инструмент, ребятки, сухая ветка, да. А, сухая ветка. Для чего нам может, в принципе, понадобиться? Давайте пораскинем мозгами сухая ветка. Ну, отгонять, наверное, каких-нибудь монстров. Это раз, да, то есть, ну и, конечно же, сухая ветка. Из них, скорее всего, можно будет разводить костер. Но пока она нам не нужна, потому что мы больше с ней ничего не можем сделать, кроме как просто взять и потаскать. Поэтому я ее пока выбрасываю. Так, это что такое? Давайте глянем. Надо, ребятки, все, что видите, все просто брать и исследовать. Так, что это такое? Так, это что у нас такое, интересно? Так, обнюхаем, оближем как следует. Да, ну лизни, лизни, лизни уже. Это новая еда, друзья, у нас. А плод Путерей сладковатый. Замечательно. Давайте мы сразу же... Да, и как видите, у нас сразу же появляется возможность попробовать данный плод. Давайте попробуем, друзья. Мелкий сзади рукой так и машет, говорит, «Папка, дай-ка мне пожрать-то!» А как, кстати, этого пацана, интересно, опустить на землю? Необходимо лечь, наверное, Да кстати, лечь спать. А как, а как парня отпустить на землю? Мне вот хотелось бы узнать. Я посадить-то его могу, а вот как опустить его здесь, я не знаю, ребятки. Похоже, здесь нельзя мелкого опускать, потому что, ну, на самом деле, на самом деле, да, то есть это очень опасно. Нюх-слух у меня есть, да, имеется. Это я все проверяю. Концентрация тоже. Но вот мелкого, ребятки, опустить я не могу, так как он, ну, видимо, здесь, вне своего дома, не отпускается, нежелательно его отпускать. А поэтому будем дома там и отпустим. Или, может быть, это еще э, начало квеста, да, то есть э, нам нужно сейчас доставить этого малого в необходимое место, поэтому мы не можем его снять. Ну да ладно, так, смотрим дальше, что нам еще неизвестно, а что мы уже изучили. Вот туда давайте посмотрим, что у нас там такое. Так, это укрытие, здесь я был. Вот там, что у нас такое наверху, давайте глянем. Это тоже под вопросом, и мы сейчас, наверное, туда используем. Давайте еще вокруг оглядимся. Здесь что у нас такое? Вот это я уже находил. Видите, ребят, что мы уже нашли, да, что мы уже изучили, отображается у нас ä, уже такими иконочками определенными, да. То есть это мы изучили, это мы тоже изучили. Осталось только, ребят, запах изучить, как у нас что пахнет. А вот то, что я уже изучил, траву, да, ä, понюхать бы ее, как она пахнет, но я почему-то не вижу. Так, это у нас слух, походу, да? Или это нюх? А, слух. Так, э, встанем, а попробуем слух. Слух. Послушаем, что здесь есть. А в округе нас, ребятки, ничего нет. Иначе мы бы услышали так же, как в случае с нашим младенцем. Так, идем, значит, сюда. И здесь у нас что-то необычное, да, что это такое. Давайте глянем. Так, давайте, конечно же, это дело все осмотрим. Да, что-то интересное. Это какой-то камень, походу, булыжник, да? Вот это булыжник я нашел. Вот это новый инструмент. Это, ребятки, гранит у нас, да? То есть мы его... Оставляем здесь, потому что с ним мы ничего сделать пока что не можем. Давайте, ребятки, посмотрим дальше. Так, на дерево давайте залезем. У нас тут вот что-то тоже есть. Вот этого, ребят, я прям вот вижу, да, вот какие-то кокосы, да, или что это такое, но они у нас почему-то не отображаются. Заметьте, ребятки, такой момент, что некоторые предметы, они у нас вопросиками не подсвечены, да, квадратиками. Нам нужно их, ребят, изучать прям так. То есть мы можем схватить и можем изучить. То есть вот таким вот макаром а, даже... Нам, в общем-то, ничего не сообщают, ребятки, но это у нас, ребят, кокос, это еда, которую мы реально можем использовать в своих целях. Так, давайте мы его выкинем, наверное, да, так, так, так, это я зря так делаю, так высоко прыгаю. Давайте мы кокосик этот выкинем пока, он нам, в принципе, не нужен. Так, смотрим дальше, что можно исследовать. Не, не, не боимся, ребятки, исследований, да, то есть нам необходимо просто исследованием заниматься здесь. Так, это мы тоже видели. Давайте попробуем понюхаем. Что там у нас вдалеке можно вынюхать-то? Я даже не знаю. Давайте попробуем. Так, это что такое? Ага, это у нас кокосы. То есть мы можем определять кокосы теперь на деревьях. Где у нас они есть, где их нету. Так, это еще кокосы. И это, наверное, тоже кокосы, скорее всего, да? Так, здесь что такое внизу? Так, это под вопросом. И это у нас тоже под вопросом. Пойдемте проверим, что же там такое под вопросом-то у нас. Мне прям не терпится уже исследовать этот момент. Так. Так, так, так. А здесь что? Эти камушки я, по-моему, уже находил, да? Тут уже никакого вопроса нет. Да, оставим их здесь. Ничего страшного. Так, что у нас тут такое под вопросом? Давайте-ка осмотримся. Тут какие-то кусты странные. Так. Наш персонаж все это дело смотрит, осматривает и... Что он там вынюхал? Интересно бы узнать, что это такое-то, а? Это у нас место для рыбалки, друзья. То есть здесь можно, я так понимаю, порыбачить. Мне интересно, где это место? Как оно обозначается? Давайте глянем. Ага, вот оно. Так у нас обозначается. А запах у него есть? Запаха у него, как я вижу, как такового нет. Там что такое у нас? Под вопросом, ребятки. Вот то, что под вопросом, мне интересно больше всего. Вообще-то нам надо уже в лагерь возвращаться. Но ничего, ребят. В лагере мы всегда успеем, да. Нам также необходимо, ребята, эволюционировать. Поэтому мы будем делать все возможное для нашей благополучной эволюции где у нас тут вопросик был так, давайте осмотримся не забываем, ребята, осматриваться это очень важный момент А, блин, где-то здесь в этом, в этом в этом районе был знак вопроса я точно помню, но не могу вспомнить точно где, давайте-ка отойдем и посмотрим, так, смотрим смотрим, так, ага вот у нас под вопросом место и мы сейчас его изучим что это такое за место интересное здесь у нас Давайте-ка глянем. Так. Так, так, так. Ну-ка, ну-ка. Вот, я встал и. Может быть, как-то надо сюда по-определенному встать. Так. Не могу, ребятки, что-то я позначу что здесь такое находится. Зачерпнуть. Ну, это водичку зачерпнуть, да? То есть, ага, понял. Так, зачерпнули мы водичку. Скорее всего, надо ее тоже изучить. Да, найдена новая еда, источник пресной воды, друзья. То есть мы нашли источник. Скорее всего, это оно и было, да, насколько я понимаю. Давайте отойдем и глянем, так ли это на самом деле или же нет. Ну ты что, родной, куда тебя, куда тебя угораздило? Он в дерево у нас врезался. Давайте, ребят, глянем, что есть такое. Да, это все-таки был источник воды. Нам бы, конечно же, желательно обнюхать его, да, и узнать, какой запах у источника воды. Так, там что такое вдалеке? Тоже вопросик. И там у нас... Тоже вопросик. Вот мы туда и пойдем. Да, мы, ребятки, должны все вокруг исследовать. Так, чтобы прыгать, мы уже научились, как прыгать. Где у нас вопросик? Ага, вот вижу. Чтобы быстрее, ребят, бежать, необходимо просто зажать пробел, и мы будем быстрее двигаться. Так, что-то у нас тут нашел наш... Ага, какая-то трава, да? Что это за травка такая интересная? Что это такое, а? Раз, раз, раз. Что это такое у нас? Найден новая еда. Опять еда, ребятки, это у нас хвощ. Обыкновенный, я так понимаю. Так что с ним можно сделать? Его можно поесть, просто нажав на левую кнопку а, мыши. Давай уже, ешь. Кушай, самец, кушай. Тебе необходимы силы, да, для того, чтобы а, донести детеныша до дома. Так, универсальный метаболизм вы усвоили питательные вещества из овощей выполнено. Давайте еще одну съедим. Какой питательный хвощ. А как я обожаю хвощ. Так, вот так у нас питается наша, значит, обезьяночка. Как, кстати, у него есть имя. Давайте посмотрим, какое же имя у, нас, у нашего обезьяны. Нашего обезьяныча зовут, ребятки, Тем. Это взрослая особь-самец. И в паре мы, ребятки, находимся с партнером. У нас есть партнер ЦА. И у нас, ребятки, есть два маленьких м -м, обезьяныча. Это Цву и Ум. Ум, скорее всего, у нас сейчас на спине находится. Так, ладненько. Давайте еще глянем, что здесь есть. Так, это что у нас такое? Это тоже место для рыбалки, как видите, мы его изучили когда-то. И теперь нам вот такие места автоматически открываются. Так, а там что такое вдалеке, интересно бы узнать? Под вопросом, ребятки, это у нас под вопросом. Это какие-то более глобальные точки, я так понимаю, да, ромбики. Которые, наверное, необходимо нам еще исследовать и исследовать. Так, здесь что такое? Почему-то не исследовано у меня до сих пор. Что это здесь за листья Это такие интересные? Так, давайте глянем на них. Это листья какие-то, да, то есть я с такими еще не встречался. И надо нам их срочно исследовать. Найден новая еда. Опять еда, ребятки, это кат. И хочется попробовать, что это за растение-то такое. Так, попробовали. Не до конца. И нам, ребятки, эта штука дает сопротивление, я так понимаю, к, а, к морозу, да, то есть к холоду. Видите, у нас там иконочки такие появились. А Первое сопротивление, ребятки, от хвоща, это к переломам у нас, да, я так понимаю. Давайте еще съедим до конца. Да, а второе, от этого ката, ребят, у нас сопротивление, ребят, смотрите, к морозу. Очень-очень прикольное сопротивление у нас имеется. Так, ну давай, Орнгутаныч, пошли тогда обратно а, к себе, что мы еще не сделали. У нас время уже много. Так, или мне кажется, или я слышу какие-то странные звуки, как будто к нам подбирается кто-то, да? Давайте-ка ослушаемся везде. Так, здесь что у нас такое? А, это у нас место для водопоя. Это у нас хвощ. Это мы тоже, похоже, уже обнюхали. Это тоже хвощ у нас. Отлично. Замечательно. Так, ну что ж, давайте будем выбираться отсюда. Нам сейчас необходимо, наверное, куда-нибудь наверх пойти. Давайте глянем, где же наш лагерь основной находится. Так, а там что такое? Ага, это мы уже знаем. Это мы уже изучили. Так, это что у нас? Не до конца. Это тоже мы изучили. Так, где наш лагерь находится основной? А наверху что такое? Это, ребятки, обычная веточка сухая Так, где наш лагерь, интересно, интересно бы мне узнать уже самому Да-да-да, давайте уже определимся, в каком направлении нам а, двигаться А вот наш лагерь, вот туда мы сейчас и пойдем Давайте-ка мы запомним это место, нажав просто на буковку Е Так, мы запоминаем уже изученные места Так, тихонечко, у нас есть органы слуха, надо не забывать ими пользоваться и давайте будем это делать, потому что к нам в любой момент может подобраться какая-нибудь опасность и налететь на нас из засады. А вот это что за красные листья? На самом деле, ребят, надо все пробовать брать. Все имеет определенный вес. Так. А как раскачиваться и прыгать на... в листве? Для отмены прыжка напишите на... опустите А. А затем. Так, на в стороны, значит, мы раскачиваемся. Вот так вот. Так, если я сейчас отожму букву А, мы перестанем раскачиваться, да? Если я зажму букву А, мы просто в какую сторону мы смотрим, мы в такую сторону, я так понимаю, и раскачиваемся. Ну и для прыжка надо нажать нам также на пробел еще раз. Раз. Или отпустить пробел. Так, ну ладненько. С этим мы разобрались. Дальше смотрим. А дальше смотрим, что у нас здесь по списку. Так, на в ту сторону, да, необходимо? Так, это что такое? Что-то я даже это не запомнил. Странно. А почему я это не могу запомнить? Давайте-ка наведемся как следует Вопросик, друзья Это у нас вопросик Это мы уже знаем Много чего уже изучили, да? А, много чего уже видели Так, а если мы сможем бы допрыгнуть Нет, до той ветки или нет? Давайте попробуем Нет, не смогли Но ничего страшного Так, где у нас наша основная цель? Так, вон нам в ту сторону надо идти Погнали Пора бы уже а, добраться до дома и поспать Заодно отведем нашего детеныша. На сегодня, я думаю, всяких интересных действий хорэ, братан. Так что давай собираемся и пошли домой. Нам необходимо отдохнуть. Иначе мы просто-напросто потом а, не вывезем. Надо беречь силы и беречь здоровье, самое главное. Так, смотрим, что у нас на этой полянке есть интересного. Так, тоже что-то интересное. Это трава. У меня, кстати, очень много такой травы везде попадается. Папоротник какой-то. Так, здесь что у нас такое? А вот здесь вот неизвестно. Надо будет обязательно это дело все обследовать. Так, ну ладно, не все в один день. Поэтому потихоньку выдвигаемся обратно. А чтобы бы нам полезно то с собой захватить, я даже не знаю. Так, поэтому этому дереву, думаю, доберемся. Так, глянем, что у нас есть на дереве вообще. Так, так, так, так. Ага, там только наверху трупешник у нас в гнезде, я так понимаю, находится. Который, э, пускай там так и лежит, а нам, в принципе, туда нет смысла пока что идти Так, мы повыше поднялись, давайте глянем, что здесь есть ага, Поднявшись повыше, я понимаю, что здесь много чего интересного на этом дереве И нам желательно бы все это дело исследовать Но я все-таки предпочту вернуться домой, друзья И все-таки уже уложить спать нашего малыша надо Так, я так понимаю, мы уже вообще близко, а мы уже где-то рядом так-так-так, я уже слышу голоса своих сородичей, здоровенько. Так, кто-то такой есть на самом деле. Да, у нас, ребятки, удача. Мы принесли все-таки малыша в наш лагерь. И теперь он радуется, не нарадуется этому моменту. Классно, ребятки, на самом деле, сделано. Прикольная история с обезьянками, мне лично нравится. Как, ребятки, вам эта история нравится или нет, пишите, пожалуйста, свои комментарии и размышления на этот счет. Также не забывайте, ребят, ставить лайкосики за а, такую интересную игрушечку. Ну и за наше прохождение. Ваш, лайко... Лак... ваш лайкосики, ребят, для нас очень важны. А в частности, для меня, для моего канала. И я буду очень рад а любой поддержке. Ну все, ребят, мы продолжаем играть. Тут нас обезьяна смотрю, что-то не поделили, да. То есть, чуть не разругались друг с другом. А пока там, я не знаю, наши дети играли с собой. Может ли ваш род пройти путь эволюции быстрее предков? Так, ну что ж. Посмотрим, ребятки, посмотрим Я еще пока не уверен, но мы будем а, Пробовать, я думаю, что нам сейчас Необходимо будет поспать, отдохнуть, да И от этого реально Зависит может многое, так, где бы мне Отдохнуть-то, а, где, где бы Отдохнуть, я знаю, что здесь у нас есть а, Определенные места Лежанки, да, то есть для наших персонажей И вот тут у нас, ребятки, ситуативные действия Остановитесь, чтобы увидеть все доступные Ситуативные действия, их количество Зависит от ситуации, в общем, мы остановились И смотрим, тут можно, ребятки, лечь поспать Нажимаем на Z, и у нас открыта новая, новая постройка. Место для сна. Можем поспать. Лечь, спать или снять детеныша. Так, или эволюция. Давайте попробуем снимем детеныша тогда. Вот тут, кстати, только это можно сделать. И здесь же можно и поспать. Мы можем, кстати, и позвать еще и партнера, как я смотрю. Так, так, так. Не хочет наш партнер подходить, потому что у нас... Но хотя у нас вроде есть партнер. Да, и вот он подходит Так, позвали мы партнера И давайте сейчас нам предлагают спариваться Но мы, ребятки, этим пока заниматься не будем У нас много пока очень важных дел Давайте пока попробуем эволюционировать Поспариваться мы всегда успеем Так, открывает нам сразу несколько пунктов да, То есть доступные к изучению, я так понимаю, два из них Вот эти вот То есть мы можем, значит, первое Это активировать двигательные функции И органы чувств Так, давайте попробуем двигательную функцию Активируем и теперь мы можем перекладывать предметы из руки в руку. Нажмите «Х», чтобы переложить предметы из руки в руку. Продолжаем. Так, что нам дальше предлагают? Еще несколько пунктов открываются, но мы их пока не можем исследовать. И давайте сюда вот пойдем по этой ветке. По ветке органов чувств, дальность улавленных запахов и звуков немножко увеличена. Нажмите Q, чтобы задействовать это все. Отличненько. В общем, дальше смотрим, что нам можно сделать. А Больше пока, ребятки, все. На этот день немножко мы сэволюционировали, но этого, думаю, достаточно будет. Ложимся спать. И до утра теперь же, да, то есть нам необходимо выспаться. Так, пока мы, ребят, спим, наш персонаж может видеть сны. Видит он сны про огромных змей, про каких-то львов или про тигров. Видит сны про себя, наверное, с палкой в будущем. Так, 5 часов времени, давайте до 6 поспим, все, рассвет. И у нас, ребятки, только лишь вода на более низком уровне. Сон и еда у нас в порядке. Нам необходимо попить водички. Так, место для сна. Прежде чем строить поселение, организуйте место для сна. Нажмите Z, чтобы лечь а вместе для сна. Ну, это мы поняли. Так, и второй момент. А, необходимо с собой всегда брать, ребятки, вот этих вот пацанят. А, нейтронная энергия. Нейронная энергия. Когда детеныш находится рядом, накапливается нейронная энергия. Чем больше детенышей рядом, тем быстрее она накапливается. Поэтому, ребят, есть смысл этих малых всегда с собой таскать так давайте сразу же возьмем несколько да то есть у нас один малой есть с нами и пойдем сразу же за вторым то есть давайте глянем где у нас второй малой давайте все как следует здесь обнюхаем так здесь у нас значит находится наши однополчане с которыми мы живем в этом в этой в этой группировочке своей да то есть дальше смотрим так здесь у нас это мы уже смотрели органы чувств ребятки развиваем чувствуем смотрим что где как пахнет так, это мы уже знаем, походу, да, то есть осталось только реально это все узнать. Так, о как, появился он быстро. Так, здесь что у нас такое? Раз. Изучаем, изучаем, все потихонечку, помаленечку. Вот смотрите, это, я так понимаю, какая-то трава зеленая подсвечивается, сородичи наши подсвечиваются таким более теплым цветом. Так, здесь что такое у нас? Ага, это у нас водичка. Так, там что такое вдалеке? Под вопросом, да, то есть это надо исследовать. Это мы обязательно исследуем. Так, здесь что у нас находится? Ага, тут у нас место для рыбной а, ловли, а может быть и не для рыбной нисколечки. Так, я вообще предпочел, предпочел бы взять еще одного парнишку, но где он у нас сейчас а, ходит-то, я не пойму. Где он? Где еще один мелкий? Куда дели мелкого? У нас было два мелких, а куда делся еще один? Давайте все-таки оглядимся, да, с помощью интеллекта. И найдем, попробуем мелкого. Где-то он у нас запропастился. Ага, вижу мелкого, ребятки. Мелкий подсвечиваются у нас иконкой младенца, да. То есть вот мы видим, над ним вот такая вот иконочка, да, младенца. Это у нас самые маленькие персонажи обозначаются. Так, здоровенько. Ну что, пойдешь с нами гулять? Пошли. Нам нужно больше малышей с собой таскать. И тогда у нас, ребятки, будет, будет тогда нам польза. Так, вот с этими штуками что-то, наверное, можно делать. Так, давайте возьмем. Раз... Как осматривать предметы? Зажмите кучу, чтобы осмотреть предмет. Так, ну мы это уже, в принципе, делали много раз. Давайте сразу два возьмем таких предмета. Нам необходимо сейчас а, таскать это все в кучу. Так, а что я один-то таскаю? Так, ну-ка, может кто-нибудь мне поможет, а? Так, иди за мной. А, ты тоже, давай, иди за мной. Че вы тут расселись? Вот чего вы расселись? Так, ты, значит, на, держи. Держи, значит, один куст Ты держи другой куст Вообще, в натуре расселись, как эти, как короли какие-то Изменение изготовления предметов Когда предмет в левой руке, его можно изменить голыми руками Так, мы это тоже знаем Так, на, держи тоже предмет тебе в руку А то вообще, Барзель, я тут один работаю, что ли, или что Так, забираем еще Так, нажмите их, чтобы сменить руки, руку Так, выбираем руку И попробуем, ребятки, изменить Как мы сможем воздействовать с этим кустом Давайте посмотрим так, что это он делает у нас? Так, опа, а, сформировали нейтрон, ловкость лу, рук. И, ох ты, вот так вот, ребятки, легко и просто можно из-за обычного папоротника сделать удаление лишнего. Теперь можете модифицировать, а, модифицируя, значит, вот это растение. Так, давайте мы сейчас попробуем взять и посмотреть, что это у нас такое получилось, да? Какая-то палочка-выручалочка. Блин, как холодно. Наш персонаж, кстати, мерзнет, да? И необходимо бы нам а, листиков покушать каких-нибудь интересных. Так, сменить руку. Вот сменили мы. Стебель. Э, стебель мы, ребята, научились делать из этой штуковины. Это замечательно. Так, давайте его возьмем в другую руку и... И возьмем еще одну такую же палочку. Точнее, не палочку, а... Короче, а папоротник. Так, идем обратно. Чего? еще и дождик пошел, а? Дождливая неприятная погода. У нас здесь сухо должно быть. Так. Ну что, братва, вот листья все сюда складываем, давайте. Как бы им пос скомандовать то так, ладненько, давайте бросаем сюда листик. Куча предметов, давай сюда листик. Можно у них все взять. Так, берем предмет, сюда складываем. Все в одну кучку. Подожди, подожди, чего вы раскричались-то? Так, взять предмет и вот сюда вот все складываем. Да, ребят, надо пользоваться по помощью наших сородичей, которые здесь находятся, да, то есть... Нам непременно никто не откажет, и непременно любой поможет. Поэтому надо, ребятки, пользоваться. Так, смотрим, все бросаем в кучу и посмотрим, что здесь можно здесь сделать. Начать строить, схватить. Так, мы хоть под крышей построили, вроде бы, да. Так, давайте попробуем, построим, что из этого получится. А, вроде бы тепло, да. Под крышей, кстати, смотрите, когда нас не мочит, а у нас холод пропадает. Давайте попробуем сделать из этого что-нибудь. Начать строить на буковку Е. Так. Что же мы построим? Давайте попробуем. Так, надо вам просто прыгать, что ли, по этому, или что? Раз, два, и что? И, ох ты, это что мы построили строительство? Теперь вы умеете возводить поселения, разные постройки. Замечательно, друзья, а мы построили какую-то странную построечку, да, вот так она у нас выглядит. Это у нас что? А, это у нас кровать, ребятки, это у нас кровать по типу вот этих вот кровати, которые здесь у нас уже есть, да. А вот эти места, это лежанки наших особей, на которых мы можем отдыхать. Замечательно, просто великолепно. Так, завершить вылазку мне предлагают. Кстати, да, завершить вылазку можно только, ребятки, вот на этих вот местах. А здесь нельзя ничего завершать. Вот здесь мы можем завершить, ребятки. Завершаем вылазку. И что? И все наши сородичи, они разбегаются в разные стороны. Замечательно просто! Так, давайте-ка вот эту палку мы оставим здесь. Где-нибудь, да, в одном месте. И посмотрим, что нам еще можно взять. Что это за камень такой? Так, исследовать надо обязательно. Чё это за интересный камень-то такой, а? Раз, раз, раз. Так, так, так. Лизни его обязательно. Так, найдем новый инструмент. Это у нас обсидиан, друзья. Насколько я знаю, обсидиан это очень крепкая штука. Да, то есть и с помощью него, мне кажется, можно много чего интересного делать. Так, давайте сюда положим пока его. А, тут у нас много, кстати, обсидиана. Давайте его здесь в кучку складируем аккуратненько, да? Грубо говоря, переложим из одного места, а в совершенно... А другое, Так, вот так вот, ребят, мы легко и просто можем все перекладывать. И что, и что, ребят, мы дальше сделаем? Я смотрю, дождик закончился. Надо, ребятки, наверное, попить водички. Зачерпнем водички и попробуем попить водички. Так, позвать своих сородичей можно? Сразу все бегут. Но я, ребят, их не звал, они сами прибежали. Давайте, ребят, попьем. Я помню, что у меня, у нашего че проблем были с водой. Да, и сейчас мы восстановим все запасы водные. Да, как мы видим, пока мы восстанавливаем водичку наш с вами центр, наш с вами кругляшок в центре начинает, ребятки, увеличиваться в размерах. Мы тем самым пополняем свои пищевые и водяные запасы. Да-да-да, смотрите, ребят, как он на глазах прямо у нас увеличивается. Это все из-за того, что мы пьем водичку. Да-да-да, насколько я помню, по еде у нас в порядке, а вот по воде небольшие нюансы, которые мы, ребятки, сейчас и все реализуем. Так, давай еще. Я смотрю, мои все, все уже напились, все отошли. Немного, на самом деле, им надо было. Надо им, кстати, показать, что хвощ, что можно тоже есть, потому что они еще не знают. Так, я вроде бы напился. Давайте-ка им покажем, что хвощ можно есть. Братва, давай сюда. Можно их как-то подзывать, нет? Всю толпу. Так, органы чувств, интеллект, лещ, использовать. Нет, нельзя их пока подзывать. Что? Давайте-ка мы попробуем сейчас все-таки им покажем. Ну что, братва, вот так вот можно делать, вот так вот можно есть. Кто хочет есть, нет? Вы что там, кого? Мух гоняете. Вот это хвощ, держи. Вот это хвощ, его можно есть, изучать. Так, изучить. Что изучить? Так, переключиться, ухаживать, идти за мной. Давайте попробуем. Это у нас самка, да? А Гош, одиночка. Но у моего самца уже есть одна самка, да, я так понимаю. И мне осталось понять, а кто эта замечательная женщина. Так, мы в партнере с ЦА. И где у нас ЦА? Так, это Вак. А это кто? Это ТВ. Отца а у нас где-нибудь, скорее всего, там дальше, да, я так понимаю. Давайте глянем. Давайте-ка глянем. Хвощом отгоняет комаров. Так, ребят, вот это вот можно есть. Давайте все как следует приложим усилия и попробуем. Вот эти вкусняшки можно есть, если вы еще не в курсе. Поняли? Да, смотрите. То есть этот хвощ, его можно употреблять в пищу. Давайте, налегайте, не стесняйтесь. Да-да-да, правильно-правильно все делайте. Необходимо кушать, необходимо питаться, иначе будете бессильные. Так. Найдем, ребятки, нашу самку. Как она называется? Она в паре э, с партнером ЦА. Кто из вас ЦА? А, ну, признавайтесь, женщины, кто из вас ЦА? Вот она ЦА, взрослая опись, о, особь в партнере со мной. И у нее, смотрю, максимальное сопротивление от переломов. Она вроде сытая, довольная, да. У нее все хорошо. Можно, ребят, про каждого посмотреть статистику. Вот здесь, кстати, по старший самец, старая особь, да. То есть у нее очень маленький кружочек, как мы видим. Это, наверное, из-за того, что просто она старая. Так, ну да ладненько. Что мы будем еще делать? А, давайте попробуем. Так, ох ты, камушки. Так, раз, камушек. Мы с этой довольны. Надо нам сейчас, ребятки, экспериментировать с чем-нибудь. Два камушек. Так. Два камушка мы нашли. Что мы можем сделать с этими камушками? Давайте попробуем. Раз. Так. Оп. Друг об друга можем мы их стукать вот так вот, да? Раз. Так. Ага, пошло дело. Так, а до какого-нибудь логического заключения-то это дойдет, нет? Так, так, так, давай, давай, обезьян, что у тебя получится? Аккуратнее. Рассчитывай силу удара. Тихонечко. Оп. Так, что мы сделали? Ударная обработка. Теперь вы можете модифицировать гранит э, гранит гранитом. Да, друзья, мы что-то сделали новое. Давайте посмотрим, что это такое. Так, ну-ка посмотрим, а что это такое получилось у нас, интересно? Раз. Что это такое? Что это за интересное такое? Новый инструмент, друзья. Это у нас точильный камень из гранита. Точильный камень? Это интересно. Это может пригодиться. Так, пойдемте-ка мы этот точильный камень куда-нибудь сразу же отнесем в положенное место. Так, так, так, так, так. Ну, я так понимаю, камни у нас будут все примерно здесь лежать. А такие конкретные камни мы будем специально складывать куда-нибудь, наверное, вот на эти камни, да? То есть... Так, это у нас что, что мы положили сейчас? Это у нас обычный камень или точильный был? Что-то я не пойму. Так, давайте руку поменяем. Так. Ага, это, это по-моему, обычный камень, да? Что-то плохо они здесь укладываются. Ну, давайте попробуем. Так, короче, обычные камни пускай здесь у нас лежат. Да, а вот специальный точильный мы положим вот сюда. Так, а что им можно наточить-то, интересно было узнать? Может быть, я... давайте попробуем, кстати. Что ты взял-то? Вот что ты взял-то, а? Кстати, давайте покажем сразу нашим, что это можно тоже есть. Давай, ребят, навались, не стесняйтесь, наваливайтесь. За все, за все уплочено. Так. Давайте мы возьмем сейчас точильный камень, возьмем вот эту палочку и попробуем э, как-то повзаимодействовать э, точильным камнем, камнем и этой палочкой. Что, интересно, получится? Ну, что-то не особо как-то, я смотрю, у нас что-то получается. Мы что-то пытаемся вроде сделать, но, я так понимаю, это не то. Я, знаете, что думаю? Что нам необходим, наверное, второй такой точильный камень, да? И тогда мы сможем, наверное, как-то... Лучшим способом взаимодействия Так, палочку мы положим Так, подожди, палочку Палочку, камушек сюда положим Да, пока точильный наш Пускай здесь лежит И палочку где им тоже рядышком мы оставим Вот сюда вот ее положили И все, пускай это все здесь лежит Так, мне нужны два крепких ребят Два крепких пацана и есть ты, ты у нас кто? Ты у нас самец? Так, самец, пойдем со мной Пойдем, пойдем, не стесняйся Ты у нас кто? Самка, да, я так понимаю Да, самых сразу видно, ребятки По их внешнему виду они сильно, ну, отличаются от самцов В принципе, оно и логично так, еще где крепкие молодые самцы? Мне нужны нормальные самцы. Пойдем сейчас за камнями. У нас вылаз, вылазка, ребят, за камнями. Куда все подевались-то? Так, вижу одного, но этот уже следует за мной. Да-да-да, то есть этот уже следует за мной. Кто у нас еще? Где крепкие пацаны? Куда все попрятались-то, я не понимаю? Все работы испугались, сразу везде попрятались. Так, давайте глянем, что у нас тут еще? Это что у нас такое? Мы это еще не знаем. Это тоже мы не знаем почему-то. А это что такое? А это мы уже знаем Так, давайте-ка все-таки оглядимся, да Потому что надо, необходимо знать, ребятки, что вокруг нас а, находится, что нас окружает Так, Так, это что за камень такой интересный? Камень для сна Так, у нас, ребятки, улучшается, улучшается интеллект на самом деле Да-да-да, то есть о, оформился нейрон интеллекта у нас, замечательно Я этого как раз-таки и ждал Мне его как раз-таки не хватало Так, что это такое? Это тоже кустики А вот это что такое там? Это что это у нас? А, это тоже место для сна. Замечательно. Так, а где крепкие ребята-то? Я не понимаю вообще. Куда все подевались? Где у нас крепкие ребятушки? Так, ты что там сел? Скажи мне, пожалуйста. Так, ты вообще... А, ты женщина, я так понимаю. Да, а где ребята? О, парень один есть. Так, куда все подевались-то? Я не понимаю. Кто где отсиживается? В каких кустах? Так, ну ладно, в общем, мы сейчас с тобой перенесем. Наша задача перенести вот эти камни. Раз камень, два камень. Так, держи тебе камень. А, да, дать надо, да, тебе, надержи камень Так, ты взял камень? Да, взял, отлично Берем вот этот камень и пошли за мной Пошли за мной, нам нужно их отнести м, В наше место, где мы Будем хранить наши камни Это очень важно, дружи, дружище Для нашего будущего с тобой существования Итак, я вообще хотел, знаете, что сделать? Я хотел сделать второй тет, точильный камень а, Но ну, если в этом про какой-то, я, ребят, не знаю Поэтому мы пока их складируем вот здесь Раз, м, два Давайте заберем у него тоже камень так, давай сюда камень. И трис. Все, ребятки, камушки у нас копятся. Есть одни, есть другие. Так, так, так, замечательно. А, вот же где он затесался. Вот же гад-то такой. Так. Завершить вылазку. Все, завершаем вылазку. Идем дальше. Так, идем дальше. Что нам тут еще можно исследовать? Вот там в той стороне, по-моему, что-то было неисследованное, да, под вопросиком. И мне прям не терпится это все дело уже исследовать прямо сейчас. Так, это почему не исследовано? Мне казалось, что я здесь все уже обнюхал, все просмотрел, но у нас на самом деле очень много осталось неисследованных а, моментов. Так, давайте сходим-ка туда. Вот в той стороне что-то неисследованное до сих пор мне указывается. И мы сейчас посмотрим. Что-то похолодало опять, да? Надо, кстати, нарвать каких-нибудь листьев прикольных, чтобы от холода можно было спасаться. Так, кстати, вот это место с вашим лагерем можно, мне кажется, уже подзабыть. Давайте-ка его попробуем забыть. Так, вот сюда вот надо нажать. Конвертация. Забыть. Все, ребят, забыли. Мы и так, в принципе, будем знать, где у нас, у нас находится это место. Так, что-то как-то похолодало прям, да, я смотрю. Так, что тут такое у нас? Раз. И что это у нас тут такое? Блин, дождик еще пошел. Это у нас похоже на грибы на какие-то, да? Какие-то грибочки, да? То есть, э, чем пахнут, да? Ты только главное не ешь, братишка, потому что они могут быть ядовитые. Африканский пластинчатый гриб. Так, мы, значит, взяли один так как мы можем стаскать их целых два, мы берем и второй тоже. Раз, два. Все, отлично. Так, нам надо пройти и а, посмотреть. Блин, капец, как холодно-то, а. Наш персонаж замерзает, я смотрю. Мы намокли, нам холодно. А здесь, интересно, потеплее будет, когда мы вне а, дождя находимся? Здесь, по идее, должно быть потеплее, наверное. Потому что мы, по крайней мере, не под дождем сейчас находимся. Так. А, грибы мы взяли, а что можно с грибами делать, это я хрен его знает, если честно. Да, ребят, смотрите, как, как все а, логично. То есть, когда мы заходим в укрытие в какое-то, а, у нас пропадает холод, нам более-менее тепло, тепло становится. Да, то есть и все ребятишки, я смотрю, и все особи тоже стараются забежать а, сразу же в укрытие, когда идет дождик. А дождик, ребятки, идет нехило. Так, ну ладно, пускай идет дождик, пока он идет, а мы распределим пока наши компоненты. Так, я взял сейчас грибочки, да, я, наверное, их скину куда-нибудь вот сюда. Так, грибочки пускай лежат здесь. А грибочки, И все в пачечку складываем. Так, идем дальше. Блин, так неохота выходить мне на этот мороз. Там так морозно реально. Но, похоже, все равно придется это сделать. Так, ну ладно. Давайте глянем, что еще можно здесь сделать. Так, а где наша самка? Она называется ЦА. Ой, нифига себе. Это ТВ. Взрослая самка-одиночка. ВАК. Так. Это у нас Гош. И давайте посмотрим, где, где же наша ЦА затесалась. Она у нас, ребятки, на улице. Ну ладно, попробуем прогуляться. Нам главное лишь бы не заболеть. Не заболеть главное. Так, ты что здесь делаешь? Что здесь делаешь? Как у тебя дела? ЦА, взрослая особь. Она у нас замерзает, да, мерзнет. И давайте попробуем за ней поухаживаем. Так, мы сейчас поменялись с ней. Да-да-да, поменялись местами. И давайте попробуем сейчас а, все-таки сделать следующее. Я хочу опять поменяться местами. Поменяться местами. Так, изучить. И поменяться. Переключиться обратно. Так, вот так, ребят, мы можем переключаться между особями. Так, изучить и ухаживать. Давайте попробуем поухаживаем за ней. Чтобы ей было не так холодно. Возможно, ей будет гораздо теплее. Попробуем. Так. Так, так, так, так. Развиваем, ребятки, навыки. Мы же все-таки не какие-то безмозглые обезьяны. Мы постепенно начинаем эволюционировать. Так. Что-что-что это было еще? Можно, ребятки, ухаживать, особенно за, за теми персонажами, с которыми мы в паре, до бесконечности, я так понимаю. Так. И еще немножечко. Третий раз и нормально. Так. Так. Все, я так понимаю, наухаживался. Хватит уже ухаживать. Можно, ребят, кстати, переключаться между ними. Что ты здесь сидишь-то под, под дождем? Иди, заходи в жилище. На самом деле, ребят, прохлада какая-то нами овладевает. Сидят вот и мерзнут, а? Злые. Так, что нам еще сделать? Давайте залезем на пальму, вот на эту. И посмотрим, что здесь можно сделать. Посмотрим на разведку. Потрясти, ребят, можно. О, как. О, как. А что мы там стрясаем? Это что там такое валится? Это, похоже что-то съедобное, да? Вот так вот мы это делаем. А, отлично. Так. А ты кто там такой? Откуда ты пришел? Ты типа помогаешь что ли, че? типа тоже помогает рису? Так, раз ты пришел или пришла, давай-ка мы тебя задействуем, значит, а нам. Заждать здесь. А он просто за нами ходил. Так, иди за мной. А, вот это все надо дело. Так, это мы оставляем пока здесь камушки. Вот это все дело то, что мы собрали, это еда у нас, да? Так, это ты бери. Так, взяла. Это мы все, ребят, сейчас возьмем и унесем. Домой к себе туда, под крышу. Можно было бы издалека всех позвать, было бы проще. Все, пошли, пошли туда в наше логово. Сейчас это все, ребятки, еда, и она нам пригодится. Ну что, заждались здесь? Сидите тут лоботрясничать. Так, куда мы еду будем складывать? Давайте положим ее пока что вот сюда. Раз кокос, два кокос, и у кого еще кокос? У тебя должен быть кокос, да? Дай сюда кокос. Лично третий кокосик. Тоже сюда его складируем Три Я бы, наверное, еще за одним сходил Давайте сходим Так, ты уже здесь, жди, жди здесь меня что ты ходишь то за мной Так, завершаем вылазку И да, идем еще за кокосом Один кокос еще остался Так Забираем, блин Надо быстренько с дождя уйти Иначе тут будет нам слишком холодно А нам лучше а, не, лишний раз не простужаться Потому что мы иначе так у... сокращаем, я так понимаю, свой цикл жизненный Так, что можно сделать с этим кокосом? Давайте попробуем вот у меня есть такая вот палочка, да. Давайте-ка мы ее сейчас возьмем и посмотрим, что можно сделать. Раз, два, так. А, сменили руку и попробуем, ребятки, повзаимодействовать. Что можно делать с этой палочкой, и с кокосом? Так. Я смотрю, что а, ни хрена практически ничего не сделать, да, то есть. Никак у нас не взаимодействует. Палка и кокос. А если, друг... а если по-другому взять? А, по-другому нельзя. Так, палку надо положить. Да, а кокос мы оставим. Так, что можно сделать с кокосом? Можно изменить. А что изменить? Давайте попробуем. Так, чешем. Начесываем кокос. Только ничего не получается, я смотрю. Что-то плохо как-то получается у нас. Ну давай же еще. Надо посиднее, наверное. Да, блин, что ж ты будешь делать-то? Так. Что-то как-то вообще не получается. Оп! А, нужно до щелчка. Да, видим, когда до щелчка... Когда до щелчка, кстати, он быстрее обдирает. Так. Во, ох ты! Кокос появился. Еще немножко. О, получилось, друзья, да. У нас получилось, мы удаляем лишнее, теперь мы можем модифицировать кокос. Так, давайте глянем, что у нас с кокосом произошло. Это, ребятки, настоящий кокос, да, мы добыли. Отлично! Вот это, вот это сюрприз, да, вот это я понимаю. Так, кокос, ребят, мы нашли. Что можно сделать с этим кокосом? Давайте думать. Так, сменим руку. А, изменить. А что можно, как его можно изменить? Еще раз ободрать? Ну, еще раз, думаю, точно не получится. Потому что все-таки это кокос, как-никак. Так, ладненько. А давайте-ка положим пока что кокос. И, наверное, пойдем отправимся поспим, потому что времени уже много. Нам необходимо отдохнуть. Так, где у нас кучка с кокосами? Вы что тут прям на кокосы сели? А ну, уйдите отсюда, изверги. А, нет, вот они, в сторонке. Так, замечательно, кокос оставляем тогда здесь. Так, так, так, нам нужно его, значит, положить. Сменим руку и просто оставим здесь. Да, отлично. И то же самое надо, по идее, сделать со всеми, как то кокосами. Давайте попробуем. Так. Да, то есть надо просто до щелчка, ребят, доводить. Вот так вот. Раз. Два. Трис. А работаем, ребятки. А, ведем разработку, то есть заготавливаемся кокосиками. Отлично. Так, где у нас тут Тот наш еще один кокос? Вот он. Складываем все в кучку. Так, еще. Продолжаем работать с кокосами. Нам необходимо, наверное, все их так ободрать. Так. Так еще разок и еще и еще да друзья получается потихоньку так все в одно место складируем не дай бог какой-нибудь кокос с утру пропадет обезьяны я вам про я вам дам просраться поняли смотрите у меня так давайте еще один модифицируем так надо модифицировать меняем руку и пробуем почему интересно они не делают то же что я делаю Скорее всего, это в процессе у нас получится, да, то есть взаимодействовать сразу же а, множеством, множеством обезьян. Надо эволюционировать. Так, пробуем. Так, вот таким вот способом мы обрабатываем, значит, все кокосики. Так, положим его сюда. Все, я, короче, на боковую. А вы здесь смотрите у меня. Так, вот наша лежанка. Так, лечь. Наверное, можно прям с детенышами ложиться, да, то есть не обязательно их снимать. А, лечь спать, снять детеныша. Лечь спать. Эволюция, ребят. Давайте попробуем проэволюционировать сначала. Что нам доступно? О, как! Вот это да! Вот сколько пунктов у нас сразу открылось. Смотрите, какой у нас большой центр, в центре кружок. Так, интеллект интересует. То есть, активируйте нейрон с помощью нейронной энергии, чтобы создать условия для развития. Так, открываем, значит, интеллект. Дальность обнаружения несъедобных ресурсов увеличена, чтобы задействовать улучшенный интеллект. Затем... Так, нажмите «Е», e, чтобы здесь улучшенный интеллект. Затем выплатите доступные ситуативные действия. Замечательно, друзья. Развиваем память потихонечку. Так, смотрим, что у нас дальше открывается. Так, еще один пунктик интеллекта, но нам пока что не до него. Смотрим сюда... И смотрим, друзья, вот сюда. Вот этот мы орган еще не открыли, точнее, параметр. Ага, вот активированный, да. Этот мы открыли, а вот этот не открыли. Это что у нас такое? Это у нас общение, друзья. Вот это надо тоже открыть, потому что общение нам тоже пригодится, я чувствую. Вы научились собирать всех членов стаи в одном месте. Замечательно, просто великолепно. Это нам даст определенные преимущества, я так понимаю. Так. но я так понимаю, мы это уже изучили, да. То есть тут необходимо дополнительно как-то развивать. Мы просто на это кликнули один раз и изучили. Так, ладно, доступный ветви пока а, нам недосягаемые. И мы смотрим, что у нас доступно. Нам доступно вот этот по, а, по ловкости рук, да, я так понимаю. Ловкость рук. Это у нас какая функция? Двигательная функция. Ловкость рук. Здесь есть у нас органы чувств. Тоже по органам чувств. Ветка. А, мы здесь, значит, активируем. И что мы здесь а, получим? Так, давайте попробуем активируем. Так. Что получаем? Это у нас обоняние. После соединения нейронов дальность обнаружения источника запаха увеличивается. Давайте все-таки это определим. Нам это, думаю, пригодится. Так. А дальность обнажения источника запаха увеличена. Так, так, так, замечательно. Нажмите Q, чтобы задействовать орган чувств. Так, это, это, в принципе, просто. Еще открываются пункты. И вот этот, ребят, тоже пунктик мы увеличим. То есть, это у нас ловкость рук. И никакого мошенничества, друзья. Так. Открываем. У нас, в принципе, опыта хватает. Действие с предметами. а Теперь вы можете перекладывать предметы из руки в руку во время движения. Замечательно, ребят. Я так понимаю, мы уже... Нет, у нас еще есть, ребят, возможность проэволюционировать по части движения так ловкость рук ребятки еще раз давайте попробуем активируем хватит ли нам опыта вот этот большой вопрос уже да то есть после соединения нейтронов вы сможете вы сможете выбрасывать предметы во время движения хватит нам энергии или не хватит давайте посмотрим нет походу нам немножко не хватило но я так понимаю, мы добьем это потом в процессе, да? То есть немножко нам опыта не хватает, но ничего страшного, ребятки. Мы и так нормально а, проэволюционировали. Так, выходим. И теперь нам надо, ребятки, отдохнуть. Отдохнуть. Давайте-ка отдохнем уже и поедем дальше. Интересно, с детьми можно отдыхать, нет? Да, похоже, О. можно. Похоже, прям с детьми можно лечь спать. Ложимся, ребятки. У нас день четвертый, а год нулевой. А снятся нам сны интересные, да? То есть про крокодильчиков, опять, про бегемотиков про всяких, да, и так далее. До да скольки, интересно, поспим? До 5 до шести часов, наверное, да? Все, до рассвета прям-таки. Так, сон отличный, вода и еда немножко уменьшилась, так, да. Ребятишек, не снимаем себя, и продолжаем, ребята, выдвигаться, продолжаем заниматься опять повседневными а, делами. Ну, а продолжать, ребятки, мы будем заниматься повседневными делами уже в следующей серии. А на сегодня серию я заканчиваю. Пожалуйста, жду ваших комментариев по поводу данной игры. А нравится она вам или нет, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. Ну, и давайте на эту серию наберем как минимум 150 просмотров и хотя бы 50 лайков для того, чтобы у меня была большая мотивация перейти дальше для вас видосы под этой замечательной